На тему того, что же мне дает результаты, что мной движет, и кто мной движет, да. Вообще, почему я не сдаюсь, не сдалась, не сдаюсь, потому что сейчас у меня есть результат. Почему не сдалась, да? Ну, получается, с 2015 года у меня все было не так гладко, как я писала, да? То есть я иногда приукрашивала, сейчас я наблюдаю за людьми, люди ко мне приходят на консультации, это именно сетевые предприниматели, и по факту, получается, они транслируют одно, а у них совсем все происходит по-другому. Вот. И что же, да, вообще, как быть эффективным в онлайне, что вообще нужно делать, и, и чтобы не сдуться, да, потому что многие... Когда приходит сетевой бизнес, они не понимают, то есть им говорят, что вы заработаете там миллионы, да, получите машину, как я пришла. Когда я познакомилась с сетевым бизнесом, именно в онлайне, потом, потому что оказалось, что я с ним еще была знакома ранее, но в офлайне. Вот, в онлайне я познакомилась с сетевым, меня пригласила там знакомая, незнакомая из моего поселка прислала да мне спам такую в личку и привет всем кто подсоединяется и она мне предложила начать да зарабатывать удаленно открыть вернее свой бизнес и я такая думала я вышла в то время в декрет и я такая подумала а почему бы и да, да да сидеть дома и зарабатывать был посыл такой что типа я просто меняю свой магазин на интернет-магазин покупаю и как бы через полгода я выйду на доход там 50 тысяч рублей открою ип и все будет гуд. но по факту конечно же было совсем не так красиво да как мне описали. да и спустя 4 месяца то есть я покупая продукт да, привет привет елена я покупаю продукт 4 месяца я ушла то есть тема у нас сегодня как быть эффективной а, вообще в бизнесе в бизнесе онлайн и как не сдаваться что что до да, делает то что мной мотивирует что мной движет потому что много вопросов от моих подписчиков поступают мне в личку так как у меня не было очень долгое время результата в сетевом бизнесе вот привет светлана! И получается так, что когда вот я сменила магазин, результата у меня не было, и я ушла, просто ушла. Сказала, это не мое. Ребенку как раз на тот момент у меня было пять месяцев, где-то 5 или четыре месяца. Я уехала из города в деревню, ну, и жила просто, занималась ребенком. На просторах интернета мне встретилось предложение. Привет, мама мне встретилось предложение на просторах интернета и конечно же опять же там обещали золотые горы и я опять же повелась То есть, вложила деньги спасибо за сердечки вложила деньги и я их просто просто потеряла это оказалось ну, компания потом она просто сдулась был продукт типа обучение, какое обучение, я не знаю тогда было на тот момент. Ну, в общем факт в том, то, что мне сказали, что подключись, вложи деньги, поставь под себя три человека. Эти три человека, еще три человека. И, а в итоге, короче, получилось так, что и не я, и не те, кто подо мной ничего не заработали. Вот, я опять разочаровалась, пошла опять искать волшебную таблетку. Можно присоединиться. А, попозже тема какая <звуки> <звуки> <звуки> гульнарочка давайте мы тогда с вами в личку договоримся на совместный эфир просто сейчас я так вышла поговорить о своей эмоции о своим поделиться своим своими мыслями вообще по этому поводу вот привет всем и получается так да вот я была, пыталась, что-то делала, потеряла много денег в пирамидах, в хайпах, отлично. Напишите мне, пожалуйста, в денег, чтобы я не забыла. Вот. В хайпах, в пирамидах потеряла много денег, и а, я не, не остановилась, я пошла обучаться. То есть я решила, что сетевое это не мое и пошла учиться на, то есть, опять же, да, листая ленту ВКонтакте, в Инстаграме я тогда на тот момент не развивалась, листая ленту ВКонтакте, я увидела опять предложение по Ютубу, какие-то там деньги с Ютуба, там от 45 тысяч в месяц с Ютуба, и, естественно, на тот момент мне было интересно, да, как раз-таки еще в плане развития Ютуба, как я понимала, что Ютуб видеомаркетинг, он рулит, я пошла, купила курс, обучающий курс по ютубу, и пока проходила обучение, я решила стать фрилансером, менеджером по ютубу. А в итоге какое-то время я ввела несколько YouTube каналов и очень даже да, успешно, один у меня есть в кейсе, могу даже показать, кому интересно, развивать свой ютуб. Вот, в планах у меня еще создать свою школу, и получается так, что... Я все время искала-искала э, пути э, самореализации, что ли, чтобы у меня пошло. То есть я поняла вот, в фрилансе, что у меня там потолок, и времени много тратилось. И я поняла, что мне нужно, э, что я хочу... Интересно, спасибо, спасибо большое. Я поняла, что мне... Э, что я хочу развиваться именно сетевом бизнесе строить структуру и помогать людям то есть помогая себе я помогаю другим естественно как бы тут но но единственный момент я не знала как это делать и ходила да по, покупала разные программы как для сетевиков да как вообще строить команду как продвигаться в интернете и так далее то есть вообще, что мной движет, это получается, что я не дала, да, что мне не дало сдаться, это естественно, как бы на что это не звучало, да, ну как бы странно, не странно, просто сейчас общаюсь с разными мамочками, они мне говорят, что вот скоро выходить с декрета на работу, не не хочется, детей совсем не буду видеть и.. А когда говоришь, да, что есть возможности в интернете, как бы не предлагая свой доход, а, ну, свой бизнес, а просто говорю, что есть, почему не рассматриваешь онлайн, да, заработок. Не-не-не, это не мое, типа. Ну, и получается, да, что они готовы жертвовать тем, что они не будут видеть детей. У меня, естественно, это моя мотивация. У меня двое маленьких детей, одному четыре, другому, другой два и, естественно, да, и я понимаю, что если я здесь остановлюсь, остановилась бы, то я бы вернулась в, в Гнай, и я бы детей своих действительно не видела, потому что моя работа была, это, два через два, бывало, и вообще вызывали, и уезжала, получалось, где-то в 8 часов из дома, и только в 10, в 11 домой возвращалась. То есть полчаса езды туда... Сейчас обратно. Магазин работал с 9 до 10 до 9. Вот. И получается, это самое главное, да, мотивация в моей, которая меня движет, мной движет, что ну чтобы, что я делаю, да, какие-то ну, действия, которые ведут меня к результату. И, естественно, это моя большая амбициозная цель. У меня есть цель, я всегда ставлю себе цели. То есть я самородом из поселка, я себе ставила изначально цель выучиться на высшее образование. Сма не понимала, конечно, для чего, но оттуда общалась с мамой, она мне сказала, что я тебе говорила, но я не помню такого, чтобы она мне говорила, что высшее образование, без него никуда, надо закончить вышку. Но я в итоге, да, поначалу мне мама помогала оплачивать, я училась на вышку, получается, заочно. Я работала и оплачивала свою учебу. Вышку закончила, потом у меня цель была выучиться на права. Права получила, водить не вожу, боюсь. Спасибо большое, Гульнарочка. И получается, моя цель была дальнейшее это купить квартиру в городе. Я, была, я уже сказала, что я из поселка. Переехала в город, Ну, город небольшой, город Пермь. Вот, купили с мужем здесь квартиру. Дальше моя цель, это, естественно, большая амбициозная цель, опять же, которая движет мной, это дать образование своим детям. Я не хочу, чтобы они учились в наших, да, в наших государственных школах. Вот, и, естественно, хочется, да, путешествовать, путешествовать не раз в год, да а еще э, свой собственный дом Жень привет вот просто э, спрашиваю да что же мной движет просто если я, я понимаю что если я остановлюсь то на ту зарплату да которую я получала в найме это максимум там 25 тысяч рублей ну это было тогда и так наверное же осталось потому что общаюсь привет привет общаюсь с девчонками которые там остались Зарплата не изменилась, а тем более сейчас, да, за путешествие к тебе. Окей, в круизах, как бы я еще не, не, не, не, не, сколько мне лет, мне 30. Вот, получается так, что, вот, в общем, не варианты мне было возвращаться в найм и в октябре, в октябре, да, в сентябре, в октябре. В общем, в 2019 году, в сентябре или в октябре, я рассчиталась с работой и спокойно, да, сейчас занимаюсь. Всем привет, кто присоединился. Почему я уволилась? Мне многие говорили, зачем ты увольняешься. Пускай там у тебя идешь старше работы. У меня как красавица, 24 дальше. Спасибо большое. Ну, тут еще маска, наверное, молодить меня Инстаграма. Вот и получается так, что вот это самый, да, вот ну естественно еще да сейчас я бы одна естественно с этим бы не справилась и давно пошла то есть у меня команда, которая глядя на, на людей, да на ну, на команду, на свою то, что они делают результаты у них продажи, партнеры и естественно Смотря на них, ты делаешь то же самое, и получаются результаты. Вот. Очень хорошая поддержка идет от команды и вообще от системы, от системы работы в команде. Так что, если есть друзья у вас, девочки, если у вас есть вопросы ко мне, можете задавать в комментариях, я с удовольствием отвечаю. Сегодня у меня такой... Пообщаемся в Дирекс. Молодец. Спасибо, Гульнарочка. Пообщаемся обязательно. Очень приятно общаться с людьми, которые интересны. Спасибо за сердечки. Ну, спасибо вам, кто да, присутствовал на моем эфире, кто меня слушал, мою бол... болтовню. Я очень вообще рада общаться и об, общаться с новыми людьми. И Раньше, честно скажу, я не, ненавидела людей, потому что я работала в магазине. А, кто, возможно, если кто-то работал в магазине, да и вообще, мне кажется, там, прощаюсь. До свидания, всего доброго. Спасибо большое. А, кто работал в магазине, мне кажется, меня поймут, потому что, ну, ну ненавидела, просто ненавидела. Не, не любила обучать, мне казалось то да все, что все дупы я такая умная. В общем, я меняюсь, и э, меняется вокруг меня мое окружение. И я очень рада общаться и знакомиться с людьми, с интересными людьми. Э, жду всех в директ, если хотите со мной пообщаться. Всем спасибо и пока.